Лучше всех и к нему ласковее. Вот и собирается тот купец по своим торговым делам за море, за три земель, в тридевятое царство, в тридесятое государство, и говорит он своим любезным дочерям: Дочери мои милые, дочери мои хорошие, дочери мои пригожие, еду я по своим купецким делам за три земель, в тридевятое царство, тридесятое государство.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 И стал он их спрашивать, каких гостинцев желает. Старшая дочь поклонилась отцу в ноги, да и говорит ему первое, «Государь ты мой батюшка родимый, не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни мехов, черного соболя, ни жемчуга буремицкого, а привези ты мне золотой венец из в самоцветных, и чтобы был от них такой свет, как от месяца полного, как от солнца красного» и чтобы было от него светло в темную ночь, как среди дня белого. Хорошо, дочь моя милая, хорошая и пригожая, привезу я тебе таковой винет. Знаю я за морем такого человека, который достанет мне таковой винет. а и есть он у одной королевишни заморской, а и спрятан он в кладовой каменной, а и стоит-то кладовая в каменной горе, глубиной на три сажених,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 «А привези ты мне туалет из хрустаю восточного, цельного, бесспорочного, чтобы, глядя в него, видела я свою красоту поднебесную, и чтобы, смотря с него, я не старилась, и красота в моей девиче прибавлялась». Призадумался честной купец, и, подумав, мало ли, много ли времени, говорить ей таковые слова.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 за семью дверьми железными, за семью замками немецкими, И ведут к тому терему ступени три тысячи, И на каждой ступени стоит по воину персидскому, И день и ночь саблею наголо булатные, И ключи от тех дверей железных носит королевишна на поясе. Знаю я за морем такого человека, И достанет он мне таковой туалет. Потяжелее твоя работа сестринной, Да для моей казны супротивного нет. Поклонилась многие отцу меньшая дочь И говорит таково слово. Государь ты мой батюшка родина, Не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни черных соболей сибирских, ни ожерелья буремицкого, ни венца самоцветного, ни туалета хрустального, А привези ты мне аленький цветочек,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 А как найти то, чего сам не знаешь? Аленький цветочек нехитро найти. Да как же узнать мне, что краше его на белом свете? Буду стараться, а на гостинце не взыщи. И отпустил он дочерей своих хороших пригожих, в ихние терема девичье, стал он собираться в путь, в дороженьку, в дальние края заморские.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 Со придачею серебра до да золота, золотой казной корабли нагружает, да домой посылает. Отыскал он заветный гостиниц для своей старшей дочери, венец с камнями самоцветными, а от них светло в темную ночь, как в белый день. Отыскал заветный гостиниц для своей средней дочери, туалет хрустальный, а в нем видна вся красота поднебесная.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 Посуди, золотой до да серебряной явства стоят сахарные, и вина заморские, и питья медовые. Сел он за стол без умления, напился, наелся досыта, потому что не ел целые сутки. не такое, что и сказать нельзя. Того и гляди, что язык проглотишь, а он по лесам и пескам ходючи крепко проголодался.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 и видит, что он тонок и мягок, будто шелковый. Стало в палате темно, ровно в сумерке, И музыка играет, будто издали. И подумал он, «Ах, бы мне дочерей хоть во сне увидеть!» И заснул в ту же минуточку. Просыпается купец, А солнце уже зашло выше дерева стоячего. Проснулся купец, а вдруг опомниться не может.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 о женихах и слышать не хочет, покуда не воротится ее родимый батюшка. И стало у него на душе радостно и нерадостно. Стал он с кровати высокой, платье ему все приготовлено, и фонтан воды пьет в чашу хрустальную. Он одевается, умывается, и уж новому чуду не девуется. Чай и кофе на столе стоят, и при них закуска сахарная.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 Ходит он по другой лестнице из мрамора зеленого, из малахита медного, с перилами позолоченными, сходит прямо в зеленый сады. Гуляет он и любуется, на деревьях висят плоды спелые, румяные, сами в рот так и просятся, и, глядя на них слюнки текут. Цветы цветут распрекрасные, махровые, пахучие, всякими красками расписанные.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 В ту же минуту, без всяких туч, блеснула молния и ударил гром, и до земля зашаталась под ногами, И вырос, как будто из земли перед купцом зверь-не зверь, зверь Человек-не человек, а так какое-то чудовище, страшное и мохнатое. И заревел он голосом диким. Что ты сделал? Как ты посмел сорвать в моем саду мой заповедный, любимый цветок?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 Все страшилища безобразные. Он упал на колени перед набольшим хозяином, Чудищем мохнатым, и возговорил голосом жалобным. Ох ты то есть и господин честной, Звери лесной, чудо морское, Как возвеличать тебя, не знаю, не ведаю. Не погуби ты души моей христианской За мою придерзость безвинную. Не прикажи меня рубить и казнить, Прикажи слово вымолвить. А есть у меня три дочери, три дочери-красавицы, хорошие и пригожие. Обещал я им по гостинцу привезть. Старшей дочери – самоцветный венец, средней дочери – туалет хрустальный, а меньшей дочери – аленький цветочек, какого бы ни было краше на белом свете. Старшим дочерям гостинцы я сыскал, а меньшей дочери гостинца отыскать не мог.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 «Мне богатства твои ненадобны, богатство – дело наживное, открой ты мне свое горе сердешное!» И возговорил тогда честной купец своим дочерям, родимым, хорошим и пригожим. «Не потерял я своего богатства великого, она а жил казны втрое, в четверо, а есть у меня другая печаль, и скажу вам об ней завтрашний день, а сегодня будем веселиться». Приказал он принести сундуки дорожные, железо макованные. Достал он старшей дочери золотой венец, золото аравийского. На огне не горит, в воде не ржавеет, с камнями самоцветными. Достает гостиниц средней дочери туалет хрусталю восточного. Достает гостиниц меньшей дочери золотой кувшин с цветочком аленьким. Старшей дочери от радости рехнулись, унесли свои гостиницы в тюрьма высокие, и там на просторе и медосы-то потешалися. Только дочь меньшая, любимая, увидав цветочек аленький, затряслась и заплакала, точно в сердце ее что-то ужалило. Как возговорит к ней отец таковые речи. «Что же, дочь моя милая, любимая, не берешь ты своего цветка желанного?»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 пить, прохолаждиться, ласковыми речами утешатися. Вечеру гости понаехали, и стал дом у купца дорогих гостей, сродников, угодников, прихлебателей. До полуночи беседа продолжалась, и таков был вечерний пир, какого честной купец у себя в дому не видовал, и откуда что бралось, не мог догадаться он.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 Средняя дочь на отрез отказалась и говорит, пусть та дочь выручает отца, для кого он доставал аленький цветочек. Позвал честной купец меньшую дочь и стал ей рассказывать всю от слова до слова, и не успел кончить речи своей, как стала перед ним на колени дочь меньшая, любимая, и сказала, Благослови меня, государь мой батюшка родимый!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 Прибегают сестры старшие, большая и средняя, подняли плач по всему дому, Вишь, больно им жалко меньшей сестры, любимой, а меньшая сестра и виду печального не кажет, не плачет, не охает и в дальний путь неведомый собирается и берет с собой цветочек аленький по кувшине позолоченном. Прошел третий день и третья ночь, пришла пора расставаться честному купцу.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 Очутилась она во дворце зверя лесного, чудо морского, Во палатах высоких, каменных, На кровати из резного золота с ножками хрустальными, На пуховике пухали бяжьего, покрытом золотой камкой. Ровно она и с моста не сходила, Ровно она целый век тут жила, Ровно легла почивать, да и проснулась. Заиграла музыка согласная, Какой отродясь она не слыхивала. Стала она с постели пуховой и видит, что все ее пожитки и цветочек аленький в кувшине позолоченном тут же стоят, раскладенные и расставленные на столах зеленых малахита медного. И что в той палате много добра и скарба всякого, есть на чем посидеть, полежать, есть во что переодеться, есть во что посмотреться.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 Словно его тут и не было. Заиграла музыка пуще прежнего. На столе явились явства сахарные, питья медвянные, вся посуда золота червонного. Села она за стол веселехонько, хотя сроду не обедала одна денешенька. Ела она, пила, прохлаждалась, музыкою забавлялась. После обеда, накушавшись, она почевать легла.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 «Довольна ли, госпожа моя, своими садами и палатами, угощением и прислугою?» И возговорила голосом радостно молодая дочь купецкая, красавица писанная. «Не зови ты меня госпожой своей, а будь ты всегда мой добрый господин, ласковый и милостливый, я из воли твоей никогда не выступлю, благодарствую тебе за все твое угощение».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 После того принялась сама рассказывать, что с ней в это время приключилось. Так и не спали они до Белой зари. Так и стала жить да поживать молодая дочь Купецкая, красавица писаная. Всякий день ей готовы наряды новые, богатые, и убранства такие, что цены им нет ни в сказке сказать, ни пером написать. Всякий день угощения и веселья новые, отменные. Катание, гуляние с музыкой на колесницу без коней и упряжи по темным лесам. А те леса перед ней расступались, и дорогу давали ей широкую, широкую и гладкую. И стала она рукоделиями заниматися, рукоделиями девичьими, вышивать ширинки серебром и золотом, и низать бахромы частым жемчугом. Стала посылать подарки батюшке родимому, а и сама богатую ширинку подарила своему хозяину ласковому, а и тому лесному зверю чуду морскому. А и стала на день ото дня чаще ходить в залу беломраморную, говорить речи ласковые своему хозяину милостливому и читать на стене его ответы и приветы словесами огненными. Мало ли, много ли тому времени прошло,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 Говори со мной, мой верный раб. И мало спустя времечко побежала молодая дочка, пецкая красавица, писанная, в зеленые, входила в беседку свою любимую, листьями, ветками, цветами заплетенную, и садилась на скамью Парчевую, и говорит она задыхающейся. Бьется сердечко у нее, как у пташки пойманной, говорит таковы слова.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 с той поры, с того времечка, пошли у них разговоры, почитай целый день во зеленом саду, на гуляниях, во темных лесах, на катаниях и во всех палатах высоких. Только спросит молодая дочь купецкая, красавица писанная, «Здесь ли ты, мой добрый, любимый господин?» отвечает лесной зверь, чудо морское. «Здесь, госпожа моя прекрасная, твой верный раб, незменный друг.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 Чтобы показал я тебе свое лицо противное, свое тело безобразное. Голосом моему привыкла ты. Мы живем с тобой в дружбе, согласии, друг с другом. Почитай, не разлучаемся. И любишь ты меня за мою любовь к тебе несказанную. И увидя меня страшного и противного, Возненавидишь ты меня несчастного, Прогонишь ты меня с глаз долой. А в разлуке с тобой я умру с тоски. Не слушала таких речей молодая купецкая дочь, красавица писанная, и стала молить пуще прежнего, клясться, что никакого на свете страшилища не испугается, и что не разлюбит она своего господина милостливого, и говорит ему таковые слова. Если ты стар человек, будь мне дедушка, еле середович, будь мне дядюшка, если же молоты, будь мне названный брат. И покуль я жива, будь мне сердечный друг. Долго-долго лесной зверь, чудо морское, не подавался на такие слова, да не мог просьбам и слезам своей красавицы супротивным быть и говорить ей таково слово. Не могу я тебе супротивным быть по той причине, что люблю тебя пуще самого себя. Исполню я твое желание, хоть знаю, что погублю мое счастье. И умру смертью безвременной. Приходи во зеленый сад в сумерки серые, Когда сядет за лес солнышко красное, И скажи, покажись, неверный друг, И покажу я тебе свое лицо противное, Свое тело безобразное, А коли станет невмоготу тебе больше у меня оставаться, Не хочу я твоей неволи и муки вечной, Ты найдешь в опочевальне своей у себя под подушкою мой золотой перстень. Надень его на правый мизинец и очутишься ты у батюшки родимого, и ничего обо мне и не услышишь. Не убоялась, не устрашилась, крепко на себя понадеялась молодая дочь купецкая, красавица писаная. В те поры не мешка и ни минуточку пошла она во зеленый сад дожидать сейчас у урочного, и когда пришли сумерки серые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 Стала она заверять словами заветными и клятвами, что ровно за час до трех дней и трех ночей воротится во палаты его высокие. Простилась она с хозяином своим ласковым и милостливым, надела на правый мизинец золот перстень и очутилась на широком дворе честного купца, своего батюшки родимого. Идет она на высокое крыльцо его палат каменных,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 И не вспомнился он от радости, увидавшей свою дочь милую, хорошую, пригожую, меньшую, любимую, и дивился он красоте ее девичьей, ее наряду царскому, королевскому. Долго они целовались, миловались, ласковыми речами утешались. Рассказала она своему батюшке родимому и своим сестрицам старшим, любезным, про свое житье, бытие у зверя лесного, чудо морского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 И когда пришел настоящий час, стала у молодой купецкой дочери красавицы писаной Сердце болеть и щемит, ровно стало что-нибудь подмывать ее И смотрит она то и дело на часы отцовские, аглицкие, немецкие, А все равно ей пускаться в дальний путь А сестры с ней разговаривают, о том, о сем расспрашивают, позадерживают Однако сердце ее не вытерпело, просилась дочь меньшая, любимая, красавица писанная, со честным купцом, батюшкой родимым, приняла от него благословение родительское. Просилась сестрами старшими, любезными, со прислугой верною, челядью дворовой, и не дождавшись единой минуточки до часа урочного.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 И спит теперь крепким сном. Начала его будить потихонечку дочь купецкая, красавица писанная. Он не слышит. Принялась будить покрепче, схватила его за лапу мохнатую. И верит, что зверь лесной чудо морское бездыханен, мертв лежит. Помутились ее очень ясные, подкосились ноги резвые.